Сначала просто вот, вот так делаете, У, вот узел, вот так вот, просто вот, вот, вот так вот, потом вот эти две соединяете, и здесь уже вот такой узел делаете. В принципе вот такой узел, он уже хороший, вот, вот что я показываю, вот, вот. он уже хороший. Но для резинки, она резинка такая, знаете, она растягивается, и узлы рвут, ну, как сказать, могут вытягиваться. И здесь вот этот узелок, он уже как бы тот узел еще подтягивает, вот смотрите. Вот видите, он еще его подтянул, то есть все, тут уже ну, крепко-накрепко, видите, вот узел, вот такой узел. Не сложно запомнить, вот смотрите, вот такой узелок, две веревочки связать, чтобы.